то хотели сказать или спросить? Я хочу, чтобы русские что-то сказали, свое мнение вы сказали О чем? а вас. Про войну? Не, про меня не нужно. Я же про себя все знаю, не нужно. Про а войну. Вой какая война? У нас войны нету. А нет войны? А спецвоенная операция, да? Наверное. Я не знаю. Может быть. А не знаешь? А ты откуда? Зыкового города? С Москвы. И а ты он не, он не а, знаешь. А повезло Путину, повезло Путину. Да, Путин дал еще я красавчик. Да. Я тоже бы был царем в твоей стране, если сто сто, сто, вот такие вот 140 миллионов рабов-долбоебов был бы. Я тоже бы был. Не разрешал вам думать, давал буху, да дешевое вы бы дешевое бухло. даже не знаете, за что Россия к вам пришла, даже не знаете. За что? Ну, объясни. Вот видите, вот видите. а смысл вам объяснять. И я не украинец, а я не украинец. Ты даже, не слышишь по моему акценту, я не украинец. Я даже если вы не украинец или кто-то там, я не безранился, кто вы. Вы просто не знаете. Если вам. А вы знаете, знаете, а ты знаешь, да? Я-то знаю. Ну да, объясни мне, не знаю зачем, зачем мне объяснять вам, если. Так пошел нахуй, приключайся, долбоеб, если ну, вот не можешь объяснить. От, от того, что ты. То, например, обиделся, ты обиделся, да? В... Ай, обиженный а, русский. Ай, обиделся. Ай-яй-яй, обиделся. Ой-ой-ой, обидел. вот, обиделся. Вы, обижен, вы сами обижаетесь mm -hmm. так, и сразу mm -hmm. начинаете грудить. а так яй как, я, я, я, диалог, Нормально. О, да вот. как с русскими диалога? <свистит> вот видите. С вами не можно ничего вести. Ни договоров, ни диалогов. Ну что с тобой, русский? Потому что вы не знаете. не знаете. А, а чего я не знаю? Объясни мне, и чего вы я не, не знаю. Ничего не знаете. Вы кукловода, кукла. Вам, вам управляют а. как куклами. Вот, Кто? Вы дожили до, до своих лет. Вам сколько лет, допустим? 40. 40, как и мне. Вы на себя посмотрите, вы какую... Как? Вам, блядь, 40 и дашь. Я 82-го а года рождения. Вы, блядь, блядь, под 46 пополам. Вас жизнь помотала, хорошо. Да. Ладно, с вами диалог неинтересный, пошел, да? Русский военный корабль, пошел нахуй. Вот-вот-вот, что было такое?